Mozart победит а Harbor правھی не надо вот там вот годом да длинный Всегда. По ну, праздник, праздник, праздник, праздник, праздник. Да, Ты поедешь? И... Да, заметьте, ветер поднялся вот прямо сейчас. Да. Да. Вот он, ветреный год начинается. Какой. Пройдет, Очень ветреный год. Хочет получить подарок. А что спросила, Надо чем-то нас погадывать. Порадовать вас? А да, саппорт да, да. Лучше да? да. да. да. да. да. ли Ой, вы меня прям. Я, я пока я пару знаю, слов что? вы пока вспоминайте. Обращаю да. внимание, вот это не для вас, это для них. А вспоминайте. Стихотворение вот. о мухах. Вот. Летняя. <свят> Стояла на столе еда, а по еде ходили мухи. На пра на напра-нале, лениво и чуть-чуть не в духе. Стояла на столе еда. А мухам было любопытно. Когда же все-таки, когда? Ведь выглядят довольно сытно. Ходили мухи по еде и по нужде своей ходили. О красоте я прекрасно говорили. Ура! Она высокая, подушки мужнины пошла взбивать, А я напьюсь сейчас, стану веселая, И вдоль Пашкиперской по пойду гулять. А я напью, сейчас, стану веселая, И вдоль Пашкиперской по пойду гулять. Никто не встретится, что-то будет бариным, совсем пропащая моя судьба. Я хоть с же дом пойду, да хоть с татарином, да хоть с извозчиком за три рубля. Я хоть же дом пойду, да хоть с татарином, да хоть с извозчиком за три рубля. Пускай жена твоя, конфеты кушает, Пока широкие свои растут. Быть, может, Бог один меня послушает, Быть может, Бог один меня простит, быть, быть, быть может, Бог один нас всех послушает, Быть может, Бог один нас всех простит. Ах, мальчик сви белым, В глазах и спокойный свет, Тоска на лице загорелом. Oh, нет, ни год, ни ни моря и ни горы Нас разделяют годы Мальчик с витре белом смущенно и оробело По залам и по вокзалам И нищий мой след Будут еще брать? и травы Между нами двадцать двойная вообще просто катюша ты себе растворил немного макарон командой и они на морозе нахрен два, три